Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лен Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. сегодня у меня на обзоре свежий проект, где нам за простое действие будем зарабатывать криптомонету USDT. Это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Не забываем об этом. Называется E как то так регистрация просто вводим email адрес делаю все в режиме онлайн показываю тому, как я вам так только наглядно показывала вводим пароль Опять пароль повторяем. Сюда пароль вставляем для вывода монет. Я вставляю. Все одинаковый У меня пароль. Нажимаю регистр, чтобы не путаться. И все. Здесь нам при регистрации дают бонус 4 криптомонеты USDT. Если же... да не вижу... Вот мой. И и и вот они. В правом вот здесь углу 4 USDT монеты. Далее что, ребятки, не вижу. Так. также как я сказала, это инвестиционный проект. И... Без вложений нам здесь вывести не дадут. Минимальное пополнение здесь одна монета USDT. Значит, вкладочка вывод. Значит, и нужно, знаете, что сначала сделать? Нужно прописать, как я всегда делаю, кошелек. Значит, вот Майн. Вывод, метод вывода. Кликаем. АДД добавить. И прописываем. Я буду прописывать строн-линка. Копирую я адрес. Вставляю. Сюда вставляю пароль. Сохраняю. Все. Кликаю на стрелочку. А далее что нужно сделать? Вот VIP-0 вот, нам не дадут зарабатывать, пока мы не пополним. Значит, рывшары копируют этот адрес и на него перевожу одну монету. Калочка, иду в кошелек. Так, центр вставляю. Адрес. Проверяю, чтобы все правильно было. Сюда прописываю одну монету. И отправляю. Обязательно проверяю. Вот одна монета у меня отправлено. Далее кликаем вот сюда на синюю вкладочку Submit отправить. Все. И у меня на балансе, как видите, стало 5 криптомонет USDT. А вот теперь уже с 5 USDT мы можем зарабатывать. Сейчас покажу. Значит, кликаем вот сюда VIP 0. Так, и по день. Ага. И нам нужно просмотреть рекламку. Ну или как это выполнить задачу. Вот. Все. Одна задача выполнена. И все. Больше нам не дано. Одна задача в день, друзья. Значит, тут вот здесь... Это, друзья, поддержка. Если какие вопросы, даже группа. Вы подумайте. Но это я после. Присоединюсь. Мне интересно посмотреть, что там пишут. Возвращаемся. Так, друзья, задачу выполнили. Теперь надо. Так, вот это VIP. Вот, VIP 1. Одну задачку день далее там по нарастающей и если хотите флаг в руки пополняйте я же по минималке далее здесь вот посередине команды таям находится партнерская ссылочка и реферальный код ну я не знаю куда он вставляется этот реферальный код но тем не менее вот реферальная ссылочка вы на нее кликаете вот ссылочка скопирована. Здесь будет отображаться ваша команда. Если хотите детали посмотреть, кликаем на детали. Ну а теперь же давайте выведем монету. Монету можно выводить как вот отсюда. Майн. Вывод. Так и отсюда. Home Также вывод. У меня на балансе 0.37%. Криптомонет вот этих, ну, 37 центов. Это ежедневный доход. Это я удаляю. Нам не удалилось. Сейчас это удалим и прописываем сумму 0.375 Так, напишем. Попробуем. Значит, минимальный вывод 0.01. 1 цент выходит. Субмит. Сюда кликаем. Окей. Все. Так, давайте вернемся. Это не то. И сейчас мой кабинет. Вот мой доход. Вот он, видим, да? Теперь нужно подождать немного времени, чтобы монетки пришли на баланс. Монетки уже пришли. Все, ребятки, делаю в режиме онлайн. Как видим, платит все замечательно. Но никогда не забывайте, что любые инвестиции в интернет это всегда риск. Я рискую своими монетами. Вы же думайте сами. Я вам показываю, где я работаю, где я зарабатываю. У меня несколько таких проектов. Какие-то работают хорошо, а какие-то друзья скамятся. Это все зависит от, от, от администратора. Вот. Но тем не менее здесь есть хотя бы группа, можно зайти почитать. Я обязательно присоединюсь, потому что сколько у меня проектов аналогичных. И это вот первый проект, где вот группа сделана. Именно группа, не поддержка, а группа. Вот. Ну вот как-то так. Даже перейдем, откроем. Посмотрим, что у нас там. Вот. Вот. Что за группа? Ну что там не открывается? Открыть, фиг узнает, и не открывается почему-то. Вот Может зависло. Вот у меня другой телеграм открылся. Ну ладно, это я все потом сделаю. Ну, ну все, я вам все показала, рассказала. Кому интересно, заходим. Мне интересно. Проходим мимо. Всем удачи, всем пока.